So, вот что такое эти самые предатели. Первый съезд народных депутатов. С каких херов? Какой народ их, блин, в депутаты выбрал? Это, это такая наглость. Заседание секции. Непринятие войны между Россией и Украиной, начавшейся в 2014 году. Видите, как мы в домике все, ничего не происходит. Это примерно как вот эти вот. Началась мобилизация. Ой, что делать, когда все закончится? Ничего еще не началось, ничего еще не закончилось в нормальном этом самом русле, на позитивном на созидательном этом самом. Как это закончилось? А это вообще, это отрицало, это шизофрения или что это? Какой-то реальности, да? и созда... Это шизофрения Все, ничего нет, неприятие, этого вообще ничего не было, это мы все это самое, это дурной сон собаки какой-то получили. Это как это вообще? Что это такое, блин? Еще. А настоящие народные депутаты получаются каким Вакоба. образом, ну вот как мы, когда захватили Донецкую областную администрацию, вот, и меня выбрали, наша самооборона, которая была свыше 600, или даже я не помню, или свыше 800 человек, набилось в конце концов, да, в 6, ну, вечером 6 апреля прибыла, вот пол-снежного пол прибыла. Да, давай, иди вот. к этой самой. Там объявили. Так, подходите, кто от какого э, города будет этот самый старшой. Вот, вот такие пироги понимаете. Это народ, действительно. Вот. Народ делает именно таким вот образом. Все остальное, это не депутаты, это все обман. Это все... Какие-то рожи, которых никто никогда не видел, блин. Ну, может, мелькали они там где-то в интернетах. И вот они типа судьбы Россиюшки пытаются. Ну, в общем, фу. Вот, видите, это самое. Вот, вот. Это, это удивительно еще. Коты вот эти, смотришь видео, все хочет залезть в тарелку, что там хозяин жрет, украсть со стола, что-то обязательно. А тут он, на стол уже ну, посадил. что-то а буржуйское, о... что-то из серии вот этих ушедших отсюда, я надеюсь, что все-таки окончательно ушедших отсюда, всевозможные вот этих бигмаков, Дональдов, что да. он это все зарывать пытается. А вот это еще и разукрасили флюориссирующими красками. Вообще тоже вышивка, красно. понимаете? Но это вышивка, да. Это потом... творчество, великое творчество. Это магия уже. Да, так, ну что уже? Или давай еще чуть Ой, потыкаем да, Наши уже надо... Даже в этой папке свеженькая и то это самое накопилось огромное количество. Ну, вот это вот Миша проявил инициативу и э, клич по ну, по известным ресурсам других блогеров разместил такой вот комментарий. Внимание всем живым душам поступил приказ экипажу немедленно подняться на борт, либо сон, либо медитация, и собраться на мостике Звездный Храм для проведения критически важных действий по определению судьбы данного мироздания, совместно определиться с созданием единого образа нашего мира. Срок выполнения здесь и сейчас. Выполнять. Классный текст. Вот, супер. Вот. Вот этот, этот латыш-рытыш принял хорошо, рад видеть действующих, действующих не спящих живых, обнял брат. Вот, Видите, вот результат какой. После того, как мы взаимодействовали, это на каком там стриме это было, да? Но вот теперь, вот видите, сегодня откровение пришло. Ну, это вот именно вот это сновидение. Вот, при поклон, Михаил Михайлович, при великий поклон. может быть, кто-то все-таки как-то это воспринял из тех, кого ты обработал комментариями. И как-то, возможно, действительно соединились в основе... Это не просто меня в эфирном поле произошел этот... Призвали... В этот опять в очередной раз посетить этот же звездный храм вот это сегодняшнее сновидение значит кто-то вышел тревожную кнопку назвал нажал и где тут эта самая команда вот и вот я откликнулся и вот это вот общение получилось и я увидел и вот это вам докладываю вот результат по моей а вот нечего бежать О, бля, когда хвост. Мужик, ну что ты сразу назад через забор кинулся? Я ж тебя даже по участку толком не погонял. Ой, так, ну что, будем закругляться? Ну, пора уже, да. Как так, бы весело Огромное было. количество этих самых... Ну, вроде, суть основную, вроде бы, постарались передать. Вроде бы, успешно. Эту самую, да, да, надо вот это показать, потому что сегодня говорили да, вот это по этому да. поводу, лезгинка. что должно быть правильно. Да. Лезгинка, это что, народа лезгины, это еще там один из народов Кавказа, почему пришла лезгинка. А почему э, все кавказские народы в Москву там приезжают или куда-то, и вот это начинают плясать в одиночку, как правило бородатые мужики, вот как надо-то плясать, Показы, оказывается. Женщина, с дивой, это надо Производить этот танец Ну как, любой танец Вообще-то двуполый В паре, в паре Или большой группой, которая опять же присутствует И мужчины и женщины А, а то так, пляшут они там, тестостероном брызжут Так сказать э, и Петушарня без... самая да. натуральная Получается, что это как вот эти самые петушки Показывают свою эту самую а это надо показывать вон, в паре С дивой прекрасной вести Все должно быть здраво без э, всевозможных искажений. Так, я тебя перебил. Да ничего, ну тут что, том-то что дело. Так. Э, э, э, тоже, <свят> да. Это тоже надо показать. В соцсетях добавляйтесь, друзья. Олег Пелюгин, вот Миша как раз демонстрирует. Э, там же наше сообщество, ну вернее не там же, а только ВКонтакте. Ник Смотровой, э, Свет Маяка. Вот. А в телеграм-канале моя правда. Ну давайте стебанемся, а то некоторые ну, там и, по... испужались, да. Вот видите, какие перевибы на Дальнем Востоке. Мобилизации. Вот а что как... вы, блин, отличите этого самого Сунь-Высунь от какого-нибудь Бурята или Якута? Да хрен ты их отличишь, блин. Вот. Они и, все на одно лицо. Тем более в глубинке где-то там показать тот, кто интернет там не особо. Это mm -hmm. самое. И вот, ааа, -а -а -а, и начнется паника. Вот поэтому вот эти цепсошники, вот это на вот такого обывателя и нацелены, блин. Но дело в том, что, к сожалению, Безграмотные, и которые пользуются интернетом, тоже сидят, посмотрят где-то что-то в, теле, в телеге какой-то вражеский канал, заорут, завопят и начнут это распространять, этот вонь эту... Везде по своим знакомым и по прочим соцсетям, без предварительного, блин, анализа в башке, в своей. Так, вот эту тоже обязательно покажу. Много чего интересного. Вот смотрите, весь мир на самом деле вот, был всегда и говорил, и до сих пор при всем этом извращении, вот, Конечно, можно стебаться. Мы говорим да? по-русски. но ну, это этот самый в Турции. Ну, вот так вот кто-то, так сказать, показывает, что у него широкий ассортимент для широкого количества народа-населения. Вот. А когда это произошло? Почему русскоязычные стали в Турции продавцы? Ну, Советский Союз был вот 30 лет назад. Особо вроде как в Турцию не ездили отдыхать, да, ну, я имею в виду в широком этом самом, э, широкие наро слои народонаселения, вроде как не надо было русский, что за 30 лет язык выучили русский, вот, или может быть это, так сказать, наследие прошлых этих времен, до, до потопных, до 67-го года, как у Иваненко, что общий язык был единый, везде, только он начал искажаться в той или иной степени, в той или иных, в тех или иных весях, ну, это тоже надо показать, да? Вот. вот, это, вот это, на это, самом деле... Это ж, ну... это ж подтверждение этих самых. Это подтверждение в гениальности, ну, опять же, в кавычках, его роли. Джо Пеши... А, не, это Шон Пен. А, перепутал, а то не похоже. Шон Пен э, свой Оскар подарил э, Зеленскому. Ну, как, как это не... Э, это как ее организация, которая Оскар раздает, как это не ее подтверждение того, что он классный актер. Хорошо, как играет президента. Это, ж, это прямая отсылка. Оскар дается за какую-то или первую роль, или лучшую роль, или там то или иное выдающееся что то Ну как? Так, живой журнал это тот -то почитать хочет. Переходите. Вот, весь мир это общение тебя и Всевышнего. Ну опять так сказать на злобу будь, чтоб, <свят> чтоб не, это самое да, далеко не ушло <свят> по видите, времени событий. Босс оф Хелл Бедведев говорит, что ять. ну это ж мы будем противостоять. Видите, Димон ада. так одной левой, блин, хопа и все, и остановил. это вот, ну, вот. все же выяснили. А на самом деле все же прекрасно, все все понимают, кто борется действительно со вселенским злом. Вот, как бы это ни было, этот самый, да, ну, зачем осмеивать, да, вот. Тогда, когда говорил, денег нет, но вы держитесь, да, действительно, это было западло все это дело, да. Но, опять же, под этими словами глубинный смысл, что деньги не нужны, ну, не нужны деньги. Вот, ну, это же нужно дальше говорить, ну, надо, чтобы народ просыпался. А так просыпаются только животные и... Михаил Маленков, а если матом, то везде понимают. Конечно, русский мат понимают везде и сразу. Вот. Абсолютно без Чёрт по бьяры, Леха пишет. Так, ладно, а то я без конца буду. Ну, да. Здесь такие навороченные эти самые. Ну, На сегодня достаточно. Да. Медведу. Мата только один языковой источник. И весь мир его понимает, как математику. Мат это язык вселенной. Ну так мат и матика. Мат и маленькие матики. Благодарим за понимание. Так, так, так сейчас давай. костерок а, костер давайте еще запустим. запустим. О, вот это вот, блин, интересно. Даже. Суровый Суворов. Актер. Акт теракта актер, в смысле. Mm -hmm. да. Видите, вот начинаешь разбираться в каждой букве, в каждом слове, обязательно начнешь найдешь какую-то mm -hmm. глубинную истину. Для этого, что и стараемся трудиться, чтобы просыпались соратники, соратницы, те, которые просто себя считают там подписчиками, там вот подписчицами, ну, Всем надо... Ведь здравость, что такое рост здравости? Вот вселетие мы говорим, потепление, ну как вот эти вот замороженные, можно сказать, эти мозги, да? Причем они как у, у всего общества, и вот они оттаивают. Ну ведь это ж хорошо, когда начинают там эти мысли бегать какие-то, нейроны, эти аксоны начинают оживать. Вот распускаются эти нейроны, аксоны, как листики э, весенние какой-нибудь э, травки или какого-нибудь деревца. Это же хорошо. Вот, и это только, опять же, благодаря общей, общему, общему труду, общей работе этой. И ты, а ну, покажи, кто там прибежал. Я на стрим во всем виноват, Михаил Маленков. <laughs> Ешь, что-то за на тебя наезжает, Миша. Опоздал на стрим из-за тебя. Надо, Это такое, надо разобраться. Интересно. Это, наверное, твой личный знакомый. Надо в скайпе разобраться. Да, с так ежами. что при великие поклоны, благодарность. Благодарим. Приходи в скайп, пообщаемся по-настоящему. Будем несказанно рады. Так, значит, да. вот. так значит. Что? Ну я то, ну сейчас уже закончу. я к тому, что образы мы эти посылаем, а это получается как посыл сигнала, ну. Я не говорю, что умерший мозг, но очень конкретно заспанный, замороженный. И посылаем эти сигналы, посылаем, они проходят, постепенно продалбливаются, продалбливаются. Этот лед, это тает, тает, расстает, потому что люди осознаются, посмотрев наши потоки. Все больше и больше укладывается эти образы понимания, воспринимания этой всей информации знаний. Вот. и знаний. И идет оттаивание, действительно потепление. И в мозгах, и в природе. Чтобы не думали, что мы там супер о себе какого-то навороченного мнения, да, что мы вот там проснулись по-настоящему. Да мы тоже там одним глазом чуть-чуть это самое, так сбоку на бок. Вот. И то уже начинаем осознавать. И осознавать начинаем как? При взаимодействии друг с другом. Начинаем хоть немного, но раздупляться. Вот. И этому вот есть подтверждение, что вот каждый раз какие-то откровения приходят. Медленно. Если бы мы реально были проснувшиеся, чтобы мы были в телах, ну уровня человека или аса или там светочка какого-то там вот так вот раз и все это самое все засветились на этой сцене вот эти все юпитера вот эти все прожектора нормально все это дело все такой блин юлы палы что я тут делаю а что я тут херню а, какой-то страдаю тут цирк какой-то с конями ну вот понимаете вот поэтому на вот эти все там Свобода воли и ешь опять же этот самый, да вот поймите, да, на вот этом блядском этом цирке, кровавом на этой сцене, что происходит? Нарушение свободы воли. Мы обязаны, те, кто проснулся, обязаны спасти тех, которых, вот как не проснувшихся, ведут куда-то на заклане. Это не нарушение свободы воли остановить вот это вот преступление страшное, вселенское зло, которое без времени, вот это без времени, это продолжается. Вот. Поэтому, если кого-то остановить перед тем, как он на эшифот там голову ложит, это не нарушение первого кона воли, это спасение. Вот. Поэтому просыпайтесь и спасайте тех, кого можно спасти. Итак, значит, человечество имеет право знать правду. Изо всех сил стараемся сами проснуться, докопаться до правды и сразу же озвучить. Свобода воли живой души – первейший кон мироздания. Кто не начал, начните здраво мыслить и здраво жить. Благодарим за внимание, за помощь, за сотрудничество. Укрепляйте дух, закаляйте честь, наполняйтесь стойкостью. Приумножайте жизнь, возвращайте земли матушке, полете круголетием. Зло в любом виде запрещено. Живите по совести, как заповедовали наши великие предки. Но у кого совести нет... Хотя бы стыдом руководствуйтесь, не надо э, вообще что-то безбашенное вытворять. Стыд хотя бы берите, Ш как щечки э, начинают гореть, да. хотя, хотя бы вот, такой этот да, самый. Да, да, неправду несправедливость на щит, Хотя бы стыд берите, прекратите вытворять э, вообще что-то э, безумное такое демоническое. Всем, абсолютно всем, правда и справедливости. Кто это осознает, тем добра, тепла и света. Сказано, сделано по совести, по чести, во благо. Свою волю озвучили, этот поток провели Олег, сын Сергия. И Ян сын Олега, породу Пелюга и Белый Бус. Пока -пока. Так, это у нас, что? Э, ну, по идее, через двое суток мы решили. Через два значит, на третий, э, значит, постараемся провести о, еще э, стрим. Суб, суббота, воскресенье, да, в понедельник тогда будем надеяться, что встретимся, проведем поток. Ну, а дальше, опять через два на третий. Да, дальше так будет. Теперь у нас такое расписание. К сожалению, нагрузка большая. И не только для нас, но и для тех, которые э, помогают. Вот. Особенно для тех, которые не помогают. Ну да, для тех, кто не помогает, большая, для тех, кто слабенько. помогает, тоже большая, потому что надо отдыхать. Вот все равно, они все равно ретрансляторами являются, самые ближайшие наши сородичи. Медведь, Всем спасибо! Медведь, с вами! Прекрасно! Благодарим! Все, до следующих встреч! Пока!